Данное и видео создано в развлекательных Пожииться. целях, все показанное сегодня по изобразию. А мне семечек. А мне. Как вам, ребят, вот такой тюнинг? Межкомнатные двери едут. Вот, и Дима. Едет оно вот. Цепь там тарахтит, пердит, все, но едет. Да ну насик, ребят, ехали в гараж. Я Старая биба, но ну пойдет Ну отойди-то, дай посмотрю-то Ребят, зацените корпус Вот такой, манго Старый вот этот вот компьюдиактер На Intel. Ну вот это все, мы железо продадим Блок питания на 500 ватт Но по 12 на 360 ватт блок питания Жесткого нет, Ну, вот такой компьютер возле помойки стоял Так случайно чисто ехали Вот двери везли в гараж И тут компьюдиактер Сейчас будем мне его как-то грузить крышечками закрывай корпус не царапай давай потом там шляпа пентиум какой-то какой стоит 775 сокет 1, 1, 1. короче ребят железо с компа можно будет продать я думаю рублей за 900 может там за тысячу Что тут у нас? за процессор видели не угнали да. обидно блин не видели Покажи, ну... Так я же тебе говорю, пентиум двухъядерный, шляпа, биба. Аккуратно, сокет, не помни. Первый комп в Краснодаре. А, второй. А какой первый? Второй, второй. Ну, приятно, корпус заберем нам под тестовый стенд. А железо продадим рублей за 800. 800 рублей в копилочку. Там ничего интересного. Даже не хочу на этом компедиактере зацикливаться. Вот. Так, а тут что у нас? Ты сочнейший. Сочнейший. Ребятки, вот, сочнейший Ой, сыпется все Ой, колеса он, Это для велика Ребят, капец Охренеть Как-то надо достать Блин, все вываливается. Ребят, придется так лутаться. Все вываливается. Вот колеса для велосипеда, вот эти вот, для детского. Дим, на, забирай все, принимай. Колеса и в пакетике шайбы. За эти колеса рублей 100 получится взять на рынке. На, я не могу это все достать. Придется вот так вот в неудобной позе все это драть. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. да тут вынос жесткий. Там техника. Ой-ой-ой, я не могу его достать, пакет разорвался. Вот какая-то краска. Что? Эй, э, алло, куда пошел, дядя? Ладно, давай. Это, это быстро, Ладно, пошли, пошли. Это наш компьютер. Так иди забирай, Дим. А? Теперь я его залью, да. Ч за дела, я не пойму. <смех> Ты там поохраняй! Ахуя. Да забей! А? Ахуя. Да? Ахуя. Да, его. они будут, знать у меня проблемы из-за компьютера. Погнали, нельзя это оставлять. Догони его. Дядичка, вы куда пошли? Дядя, здрасте. Так это наш компьютер. Откуда вы его взяли? Какая разница? Ну, так же... ну мы его нашли. А что вы чужое берете? Я вам что-то обязан. Так вы могли бы мой велосипед так забрать? На ком основании вы берете? В, велосипед мой где? Там стоит. Допустим. Ну и компьютер там мой стоял, алё. Так это ненормально. вы вообще кто? Чё за дела? Как так можно вещь взять чужую? Какую вещь? Это ваше? А, вы где это взяли? Вы сейчас где это взяли? Где я взял, я взял его. Так вы у нас его взяли, алё может полицию вызвать давай. давай сейчас я вызову это кража чувак сейчас приедут тебя по статейке заберут так не делаются дела а давай, давай. ты кто дворник ты дворник или кто И ну а что ты им скажешь я не знаю, что... так не подходи пожалуйста ко мне скажу то что я его взял нашел на помойке а ты подошел взял мою вещь а Спасибо за успехом. Я на помойке нашел его. он стоял возле наших вещей возле моего велосипеда ну так велосипед это как машина вот рядом с ней стоял ты подошел взял ты видел что это Наша. Возле, к примеру, блин, возле машины может что-то стоять. Возле моего дома. Это ненормально, это ненормально. Отдай по-хорошему, и не будет у тебя проблем. Ну, чувак, это наш, наш компьютер. Ты не имеешь права вот так забирать. Давай сюда. Куда ты побежал? У тебя сейчас они будут. Все, подписчики, да? Да вот. Это дворник или кто, да? Знаете его? Это житель. А? Местный житель. Хуевля, сука. А? Можешь да, надо ну, ты всрался полицию вызывать. Давай сфоткаемся. Подавись своим компьютером. Пусть от жадности подавится. Ребят, вот что бы вы в этой ситуации сделали? У меня вот перцовочка вот в руке. Я уже думал сейчас с ним рамситься. Полицию вызвать. Да ну нахер. Сырбор такой за тысячу рублей устраивать. Ну этот просто... Ну я в шоке просто. Ну охеревший падла. Сука. Вот это конечно выбесило мне. Сука. Так, кормилица. Подзарыганная такая. <кười> <кười> Неприятная. Блять, там мышь. Я тебе слово даю. Мышь? Я тебе... <кười> <кười> она вся дрожит. Блять. Дима, она вся дрожит. Я отвечаю, это мышь. Тихо. Та... Это мышь. Дай посмотрю. Она там норку вырыла себе. Ребят, она на меня прыгнула. Жесть. А как ты понял ее? А, я с глаза Смотри, она сельку погрызла, она сельку хавала. Не обувайте обувь с помойки. Надо сперва вовнутрь заглянуть. А то так можно и к мыши в гости попасть ногой. Реводиться не будет. Да, мышь-то сразу укусит, а потом ногу придется ампутировать. Загородная кормилица. Загородная кормилица. Мы с Димой забитые находками, просто жесть, посмотрите, у меня лайба такая тяжелая Ой-ой-ой, ой, Дима! Ничего себе, что он нашел? Так это... Слышь, Дима, она еще и к потолку крепится, обалдеть Это потолочная дым-машина, а ну-ка, мультиэнджле форм машины Фок полторы тысячи, диско стейч эффект, какое-то диско о, вот тут всякие настройки Made in China Это XLR разъемы для Звуковые, ремонт и контрол Какой-то, обалдеть Дым машина, продается вот по столько А нам бесплатно, надеюсь Она рабочая, сейчас приедем проверять Мне кажется, вот тут для воды Должна быть какая-то штука или Жидкости для дым машины О, у нее даже провод целый Дим, убери, а то она сейчас упадет А ты он, смотри тут сколько Еще всего, нифига, какой Тут мощный вынос хаты Примерно я думаю мы ее за пару тысяч продадим Да, тысячи за две Две тысячи в копилочку залетает Так, тут еще прожектора Вот такие прожектора тоже можно рублей по 50 На рынке продать, тут их три штуки Значит 150 рублей в копилку Вот сюда так, что тут еще есть? О, нифига. Еще один прошектор. Это уже еще плюс 50. Короче, тут прожекторов на 200 рублей. О, еще один. Еще плюс 50. 250. А тут вынос с хаты такой неплохой, я смотрю. Вот такой светильник. Ну да. Это уже устаревшая технология. О, нифига, там кусок сыра. Ничего ему не будет, Дим. Я похаваю. Сыр стародубский маздам. 300 рублей вот этот кусок стоил. А мне бесплатно. Он даже без плесени. Я его по краям обрежу, а там внутри все схаваю. Лайфхак, кто не знал. Как есть старый сыр. Он просто снаружи засыхает. И все, внутри он прекрасный. Да, срок собираю и едем дальше. Ой, капец я грязный. Ну что, ребят, я у Димы и будем проверять дым-машину. Включаю сеть, первое включение. Но если что-то... О, тут вилка такая за это. Если что-то... О, ребят, О, смотрите, светится лампочка. Ой, тут горит. Смотрите, ребят. Она рабочая. Но мы тут уже посмотрели в интернете, она не работает. Ну, то есть, если воду залить вот сюда, да, в бутылку там, да, она не будет работать, потому что тут должен быть пульт. Вот, only for remote control. Вот сюда пульт вставляется. Или как-то через DMX вот это. Ну, короче, у нас вот этих всех присосополений нету. дым машина без пульта в комплекте шла. Вот, обидненько. Ну, я думаю, за пару тысяч ее купят вот в таком состоянии без пульта. Питание как бы главное есть и уже хорошо. Плюс 2000 в копилочку. Помоечка дарит кэш. Ой, еду на Чили на расслабоне, бля. По кайфу вообще. Все на Чили на расслабоне, бля. На Чили на расслабоне, по кайфу еду, бля. Вообще на кормилицу. Вон там кормилица за забором. Ой. О, игрушечки. Какие интересные. О, духи. Были. Или есть? Нет. Есть? Чуть-чуть. Нет. Так. Это крышечка от духов. Все? А где все? О, вот это вот накидку купят на барахолке. За 50 рублей. Вот эту игрушечку может возьмут. За копеечки, правда. О, не говорите, что там пыться. Так тут пыться С холопенье, С холопенье, Дима, с холопенье. У меня для того, чтобы сделать привал Все есть для этого Во-первых, вот такая вот топовая подушечка Я вот сюда покладу И сейчас буду кушать вот эту пыцу Вот так вот Вот так, вот. Вот так вот. Котя-коть. Ммм, ну она почти свежая в ребятушечке. Это пыльца обуребяурить пыльца. Ммм, обуребяурить пыльца. Как веер ее тоже можно использовать. Дымбушь пыльцу, ну и зря, хорошенькая она. Mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm. I'm like pizza. Mmm, запить Ого! Там шляпета, где? Чего? Дай посмотрю. Мы только часть купим. Гитара нормальная, но тут под замену гриф. Гриф под замену, а вот эта часть целая Гриф этот открутить А, он приклеенный Но вот эту штуку купят, ребят а, за сколько купят вот эту штуку? Рублей. За 500 рублей улетит 500 рублей в копилочку. Это вот эта часть только. Но Эпоксидную ее заклеить? Можно. А? Эпоксидную смолу купить и заклеить. Я так клеил на продажу. Гулия гуитарс. А. Стоит вот новая вот столько. Ну как ее поломали, упала походу. Ее вообще Эпоксидную. заклеить можно ее и пользоваться так-то. О, вощевидные вещички лежат. Смотрите-ка, нормальные. Очевидные вещички Это на продажу Рублей за 50 продадим там За одну вещь Ну тут вещей рублей наверное на 300 будет Я вредить, я Охренеть Да ты денек Сука а ты не успеешь, <свес> Ибо ты тяжелый. У меня тут все это повываливалось. Все, что выпало здесь, все мое. Куда ты лезешь? <свес> На тебе челки. У меня три пауэрбанка. У меня Dex Powerbank деревянный. Вот такой вот из дерева сделан. Он даже рабочий, ребят. На 12 тысяч миллиампер часов. Дальше Hoco Powerbank. Вот такой вот маленький. Он на 10 тысяч миллиампер часов. И вот такой розовенький Hoco. С тайпсишечкой уже современный. Он у нас. Тоже на 10 тысяч миллиампер часов. Хорошие пауэрбанки, блин. Отлетят рублей за 200 на барахолке. У тебя что за кран ты у меня выхватил? В смысле, это тебе. Ну вот этот кран мы на латунь сдадим. Хотя его можно было продать дороже, чем по цене как латуни. Пауэрбанки, вот. вот. Можно взять? Какой? Вот этот. А, да этот бери. Братья. Вот топовый с псишечкой хопку хокку. Вот я возьму, так. не будем брать. Почему это? Бибер, он не вздут, это везде. просто низ отломался. Он может даже вообще живой и новый. <связать> о, о, -о, -о, -о, -о! А бяурый термос на продажу, где от него крышка? О Так где все техника там всего? Долго тебя, супки, не было на помойках. Кстати, да, О, мультиварка да. падла. Они уже в историю вошли. А ну открой. Падла! Они задолбали уже. Чайники, утюги, мультиварки. Их никто не покупает вообще. Они и меня зляты бесят. Одики. Ты что, гонишь? Они ушатанные в говно. Смотри, усохлись даже. Дима, не сходи с ума Не жалей ни о чем возьму, Кормилица все тебе простит Потом Я их возьму, доходи ним, Ну бери, да, дохаживай а -а -а. Нифига что достал Неплохие наушники для Ноки Пользовался я такими Звук нехороший Надеюсь рабочие рублей за 50 купят о, что это такая за сумочка? Интересная сумочка такая. А, это сумка парикмахера. Нифига себе, так она новая. Ребят, реально новая. Вот так защелкивается сумка парикмахера. Походу. Или кого? Ну, наверное, парикмахера для всяких расчесок там. Она реально новая. Ее продать можно будет рублей за 100. Обалденная вещичка. Плюс-то в копилочку, ребятки. Там вот на дне бака. Вы нас с хаты просыпался. Вы нас с хаты просыпался. Это 100%. Вот, смотрите. Уточка какая-то, брелок, ключики. Вот эти ключики мы собираем, потому что эти ключики подходят к закрытым кормилицам. Кормилицы на ключи закрывают, вот эти падлы. Да. Вот. И надо как-то их открывать. О, нифига себе. Джорджи Армяне. Ух ты, так это... Это ж этот чехольчик под карточку. Ништяк. Убери руки отсюда, ла, падла. Сюда не суйся. У меня тут мелкий вынос, мини-вынос. Мини-вынос с хаты просыпался у меня тут. Ой-ой-ой, у меня брош, брошка какая-то. О, шубка, клобуки, шуба ушатанная. О, антисептичек, вот это... А, гель для рук, ну да, антисептичек. Вот это я возьму после помойки руки чистить. Так, а что тут по выносу? Коробочка пустая. Опа, какой-то визитница. Ух ты, визитница. Я такой деньги находил когда-то. Может получится продать. Но в целом ничего ценного, так скажем. Здесь нет ребятки. Опа. Только русские новинки. Нифига себе, какие формы у нее. Вот эти дядью нядя. Ой, тут тоже неплохие. Ау. Да, нормально. Так нормально. Пустая. Дима, не отвлекай меня. Я когда деру кормилицу, ты под руку мне ничего не говори. Ведь я деру, я как бы весь тут во обнимании. Понимаешь, я погружен в кормилицу с, с головой. Так, пистолетики, вот эти игрушечки, мячики. Ну и все. Да. Вот кошелечек, вот это все, брелочек. Гель для рук, антисептичек. Сюда. Ну, так. Ой, так, все понятно, Дима. Все понятно. О, нифига, какой пестик. А, а у меня пистолет. Ой, мини-нерфик. Вот этот топовый пестик. Блин, классный пистолет. И вот это тоже водяной прикольный. Это можно будет все рублей за 100 продать на рынке. Два пистолета. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, аэрмаксы как новые найки. Возможно оригинал, конечно, но я сомневаюсь, что это оригинал. 40 размер, это 400 рублей в копилочку, на барахолке отлетят, вообще как новые. Блин, сейчас дождик мелкий пошел. Кирзовые, пебовые, резиновые. елка, чувак, это новогодняя елка? Это вот а где от нее остальные части? О, это так дорогая. Это не дорогая, это советская елка. Металлическая. Вот ее остальные. Все? А? Это вся елка? Не, Ну вот надо елочку новогоднюю нам с помоечки. Вот два куска. Ну и нафиг тебе алюминий? Их же не принимают. Надо наломать на мел. Верхушки не хватает. Она очень Может есть верхушка? С ее Не, нам надо елочка, Дима. Ребят, мне позвонил Женя с канала ЕВГ и сказал, что он дома делал генеральную уборку и у него топовейший вынос с хаты. Поэтому поделился геометкой кормилицы, и я сейчас туда еду, чтобы извлечь отсюда все самое жирное. Кстати, ссылка на его канал будет в описании, ребятки. О, о, о, о, о. Вот это он сказал, черные пакеты. Нет. О, о, фонарички. Нормально. Фонарички на продажу берем. Такие рублей за 50 купят. Сейчас сезон. Короче, пока мы стоим тут и ждем наш заветный вынос хаты от Жени, Я разорву эту кормилицу в клочья. Просто на куски ее порву. О, носочки! У меня красопли. Помойка реально помогает, тут вот выручает. Ты смотри. Ой-ой-ой, походу несет. Тихо-тихо. ой ой ой ой ой ёй а Что, вам в бак или сразу не <с blows> Нам в бак сразу можно? Да давай, не будем в баке его драть. Женя, счастье тебе, здоровье и куртка. О боги, сюда. Так, вообще топовая. А в карманах нет кэшбэка? Наверное нет, вот это я не проверю. А сейчас я прикинь, найду 20 тысяч. Так, раз курточка продать можно будет рублей за 100 на рыночке. А, а, а? коробочка для а? компрессора? Да. Это да. компрессор топчик. Можешь, можешь продать его, стоит? Нет, я его не на продал. Здорово. Здорово, здорово. здорово. Да. Ну и там вон всякие при прибылышки. О, плиточка, плиточка плиточка рабочая? Конечно, рабочая, Да. Сюда так ее за 150 рублей можно на изи толкнуть на рынке. Так это уже 250 в копилочку? Это для подарков упаковочка. Да. Уголок алюминиевый, тоненький. Ну а что? Может куда-то пригодится. Так, упаковочная эта бумага. Что тут? Трубка какая-то. Давай, тряпье, Дима, складывай сразу. Да, доставай отдельную сумку. Аккуратно. Катонутая рубашечка. Это твоя, да? Угу. Понял. А, а вот это будет. вот тоже, да? да? О, от Макс. Ну пойдет, рублей за 50. Давай, складывай сумки. Да. Все, Дим, не трогай. Это мне вынос с хаты. Мне. Вот рубашечки, вот эти шмотки. Вот это все берем. Женя, почем ты их брал? Вот это вот? Не помню, тысячи, две, наверное. Две тысячи? Короче, вот эти лапти мы продадим рублей за 100. Нет, и технику сюда не пихай, тут чисто шмотки, Дим. Пауэрбанком а мне уже там. Рабочий? Пауэрбанк. Так у тебя уже их скоро 10 штук дома будет лежать. Такой мы продадим рублей за 150-200. Аирподсы распиленные. <сínt> да. <сínt> О, а это что? Что это тут в коробке? Ой-ой-ой, а что это такое? Потирать жопу. Что? Инструмент для подтирки жопы. Серьезно? Да. Смотри. <связывается> Аккуратно так открывается, потому что это единично все должно быть. Стерильно. Достается вот так, когда ты вот в толкане сидишь и такой вот берешь вот так, сюда бумажку кладешь, вот так ты ее зажимаешь там ее каким-то вот образом. Бумагу вот, да, туалетную. так Шевелишь и, и, и, и, и, и, и потираешь жопу. Короче, на, разберешься. Приятного пользования. Слушай, ну так это то, Вон что мне есть. надо. Если что, там есть инструкция. О -о -о. Вон, весь даже вот челик на очке. У меня жопа чешется, короче, и ну. Он. И вот это мне поможет. Шорты, кстати, ну, Ништяк. Это я продавать не буду. Мам -мам. Шорты? Мини. Так Мам -мам. это плавки. Это Леомак шортики. Вот эти вот мы себе оставим на лето шортики. О, пледики. Это все купи. Нет. О. О, Дима, это тебе толстовочка сейчас носить Алюминий, штяни, шортики О, так это мне на зиму Это мне, это мне У меня штаны ушатались Мне, мне У тебя их 10 штук дома, ты их просто не стираешь Ну так руками стирай Это не отмазка, то что... О, так вот и тебе Вот, это тебе О, Наруто, да? Вот эту всю кучу оцениваю в рублей 700 вот эту футболочку новую, что? В бассейн сейчас бы шампанского Это Инстасамка Трипл Боби Тур Мерч Инстасамки Трипл, малыш. Что за биба, ребят? У меня мерч был и то покруче качество Тут просто видно шляпа полная. Ну, вот реально. Печать говно. Вот у меня мерч реально был шикарный. Только его никто не захотел покупать. Ну, вот эту шляпу я бы тоже не стал бы покупать. Тем более, да? Это вообще биба. но ну, продать ее можно будет рублей за, наверное, 150 на рынке, на барахолке. Вот. Инстасамочная вот это биба. Футболочки, вот это все. Ну, оцениваю эту кучу, короче, уже. Сейчас в тысячу рублей. Шматья вот этого. Ой, Дим, ты любишь такое? Пойдет на продажу. Так, Женечка, спасибо большое тебе за вот этот вынос шикарный с хаты. Он нам подарит примерно полторы тысячи рублей. Вот. И занчик не забудь, да? да. Помойка кормит вот нас, и у нас Новый год, вот тебя тоже с наступающим. И вас тоже всех с наступающим, самым что они на есть наступающим. Спасибо. Да. да, наряжать на стриме буду елочку с помоечки. <ролоса> Садись. Давай, попробую, Это сцепа, да? Да, да. Подгазовываешь и отпускаешь. Оттолкнись, оттолкнись. А... Тормоз, педали, зад. Ну все, улетел, велосипед у нас спиздил. Женя опять вот в тот раз скутер у меня спиздил. об а этот раз дырчик. У него еще и цепь спала. Шикарно. Все, минус дырчик. Ну, хоть вынос с хаты нам подогнал ребятки. па о, о о Чаила <свист> Чайник блатной Такой, да. Металлический О, Сименс, нифига Ну пойдет, внутри зато чистенький Такой рублей за 300 продастся а, Протекает, протекает вот, Походу, да, будет. отшоркать И будет как будто новый 200 рублей в копилочку За 200 точно отлетит, что тут дальше Дим Тут для тебя эксклюзив. Любимые твои колготочки. Вот по 20 рублей. Тут целый пакет. И носки даже есть. Ты ж любишь вот короткие носки. Вот тут носки най короткие. Ремень вот такой, как новый вообще. О. Подушечка. Ну так это я сейчас подложу себе. Буду ездить. О. Смотри форму. Это алюминий вот. Уголочки. Алюминий это бесценно вообще. Загородная кормилица угу. О, нифига там нож валяется опасный Дим, тесак там не Интересно один. Там не один Не один? Вот тесак Слышь? Это что такое, блин? Откуда это выкинули? Это может что-то происходило с этими ножами плохое. они, кстати, очень печального качества. Прям очень печального. Ребят, напишите в чат, вы бы такое брали? Ножи вот непонятные какие-то, подозрительные. Ой, ой, охренеть! Капец тут ножей, ребят. Так что это за прикол? Это какой-то манье выкинул свои запасы ножей. Капец. Вот какой. Ну еще. Ребята, охренеть. В итоге посмотрите, сколько я нашел ножей. Три, шесть, семь, восемь, девять ножей. Обалдеть. И качество у них очень говнёное. Это очень дешевые ножи. Странно это все реально. Ну, будем продавать их на рынке. Не знаю, рублей за сто, может, продадим все. Надим, Дим, положи к себе в рюкзак. Если нас остановят и спросят, откуда. Да, ну, находка, конечно, криминальная. Вы с хаты. Да сука. Отстань отсюда. Ла! Уйди. Бокс с медикаментами. Таблетки нас не интересуют, а бокс прям реально элитный. Боксик заберем, что-то складывать. Эл, идите, а едеть. Вы нас с хаты. О, мякиш, это мне под жопу. Я сейчас буду ехать и сидеть на нем. Стратегический запас да полотенец. Они чистые, в смысле, с какого? Вынос не гнилой. Они чистейшие, у тебя все зарыганы. У одна нормальное и. Вот это. Языки и постельное покупают. Простыня, чё ты, бля? Это постельное берут, это тебе постелить. Мне такое не надо. Так твоё носками вонючими, когтями воняет, ногтями. Ту. Это чищет постельное. Я Когда могу... ты выстираешь? Когда стиралка будет работать. Она не будет работать, пока ты не съедешь с того проклятого дома, Дима. Постельное надо брать, его покупают. Едить, а едить. Полотенце бери себе. Что тут за рыга, все оно ну, нормальное. Но ничего, не... бурёночка. Вот такая. У ковричек лежит. Я гараж новый снял. Вот его фотки. Посмотрите, какой он большой гараж. И надо его потихонечку с помоечки обустраивать. Так, посмотрим. Может что-то и здесь будет для обустройства. Вот. О, нифига себе, колбаска, Дима. Не. чё нет? Вот колбасочка, нифига себе, сервелат финский, варено копченая колбаса. Година до 28 восьмого, а? а эти... Ну да, и, и Да, и красную икру выкидывают, и все. До 28 числа срок годности. Блин, забрать себе или что? Ну, в вакуумной упаковке можешь рискнуть. Я не рискну. Пожарить, а что? Заберу ребятки. Ведь помоечка кормит. Я пожарю вот этот сервелат? Сейчас 2 января. Срок годности до 28 декабря. Ну, ничего страшного. И, кстати, всех с Новым годом поздравляю. Ловите мои поздравления. Вот, из кормилицы вам. С Новым годом. Где новогодние выносы с хаты. Ладно, сейчас на следующей помойке, может, повезет. Вот эта сытная кормилица. Неплохая она. О, какая-то тумбочка стоит. Ну, а, это раскладной стол, наверное. Мне не надо. Так, бутылки пустые. О, Дим, вещевидные. Выщички. О. Сейчас после нового года все выкидывают, ребят, часто нахожу в помойках бутылки с алкашкой завернутые в газеты. Напишите в комментариях, как вы думаете, зачем это делают, потому что я не понимаю абсолютно. Здесь камера не упадет. Вот он я. И баняни, вот баняни, буду сейчас ей кушать. Вот хорошие три банана. Дим, будешь бананы? Они вообще как да новые. Я Дим, они новые. Они свежие. М -м -м. А всем, кто кушает, приятного аппетита. Боняне. Баняни теп. М -м, очень вкусные баняне. Сейчас я все три съем. И я не буду делиться. Я их нашел, я добытчик, я волк. Я их расхитил, добыл, наохотил. Вот моя добыча, эти баняни. Я не буду делиться. Я заслужил эти баняни. Есть все. А я ем. Пусть мир подождет, пока я ем. О, тележечка стоит топовая, блин, я бы такую забрал. О, мультиварочка. Обалденная. Ребят, просто стоит, мне оставили. О, какая, смотрите, Редмонд. О, чаши нет в комплекте, но ну, ничего, все равно купят. Такая новая мультиварка стоит примерно вот столько, а мне бесплатно. Целая абсолютно. Кабель питания воткнуть, проверю, если рабочая. На барахолке купят такую рублей за 300. Бомба, 300 рублей в копилочку. Так, тяжелая такая, но ну, это элитная. Смотрите, сверху как будто карбон. Карбоновая мультиварка. Блин, вот эта полочка классная, я бы такую забрал бы в гараж. Так, а что у нас тут по находкам? Ух ты, это ж тренажер ручной на резинках, такой рублей за 100 купят. Не знаю, почему он на скотче, вроде целый, реально, нормальная тема, это для фитнеса. Так, ну тут в принципе ничего ценного, о, перчаточки, но не детские, так, дальше смотрим. Майнкрафт, ребят, Майнкрафт. Смотрите, факел тут был в коробке. Вот тут что, тоже пахнет выносом с хаты. Чуть-чуть игрушечек там всякого. О, отвертка. О, бижутерия. Нет, тут не серебра, там может золото, нет? Нету. ну вот эту бижутерку я беру, это все на рынке покупаю, тут прям так забираю. Это рублей за 100 все купят, вот это. Ч ⁇ Дим, стоишь? Соседний бак лутай. Всяких ботинок. Вот такие ботинки ушатанные. Ну, вот кроссовки с рынка. Капец они тяжелые. А вот эти баки повывозили. Кроме того. Дим, в баки залазь, блядь. Это и дело. Дима вообще обленился. Даже в баки залазить не хочет. Вот я на него и ругаюсь. Я просто так на Диму не ругаюсь. Воспитывать надо постоянно Димочку. Блядь, что такое? Говори быстрее. Что? Парик? И все? О, бебра! Дима бебру нашел. Покажи бебру! Дима, ну поделись беброй! Дима, покажи бебру! Ну дай гляну! Дим, дай посмотрю на бебру! Я ради этой бебры... Даже готов опа запаркурить. Нифига себе, какая. Ля, ребятки, красотка, ля-ля какая. У Димы вынос, там всякие эти. Баночки все бери, мыльно-рыльные Нифига себе Интересно, почем такую голову можно продать Ну аккуратненько лутай его Все выбирай в коробочку в какую-то Слышь, Дим Я ее оставлю в гараже прицеплю Мы не будем ее продавать, а что по рофлу Я ее всякому разному разукрашу тут, Ну прикольная голова ну, Это для полихмахерских вот этой Прически делать вот это вот все ну, Можно дырку вот тут вот проделать у нее И будет то, что доктор прописал На, Дима Голову положи куда-то, блядь. Вон коробка пустая. Засунь туда голову, мы. тюймы. Абурибяури, Дима, абурибяури. Так, не гляди. Подъехали к кормилице, вот. Дима уже разведует обстановочку. Ммм, интересная, интересная. Кормилица. Опа. Опа, а это что у нас тут такое? Какие-то колбаски. О, шторы. О, какие вещички. Одна штора. А нет, две. Ты да в гараже повешу. А это что, постельное? Да, У, У меня тоже вынос. У меня две шторы, которые я в гараже повешу топовые. Ух ты! Нифига, какая куртка крутая. Это я своему сыну подарю, блин. Отправлю ему. Классная курточка. Так, это что? Еще курточка? Пума? Нифига себе, ребята, оригинальная? Вроде да. Из старых коллекций, правда. Винтажная. Так, дальше. О, вот в этот мешок сейчас это все засуну как раз. Так. О, Томми Хилфигер. Да нифига себе. Оригинальная. М. Размер М. Футболочка. Это на барахолке рублей за 100 продадим. Полу. Томми Фигер, Ништяк. 100 рублей в копилку. О, нифига себе. Ребят, Каппа. Краснодар. Академия. Кто-то в Академии учится. Вот капа, Нифига какой-то с автографом. Может какого-то футболиста. Я не знаю. Может вы по росписи понимаете. Какой-то футболист, наверное, из футбольного клуба Краснодар на ней расписался. Обалденно. Но ну, ее-то можно будет из-за вот этого. На 12 лет, кстати. Из-за вот этого автографа можно продать подороже будет. Только по стараться. О, нифига! Краснодар футбольный клуб, шарфик. Ух ты! Вот это интересно, интересно. Это что? Арифлейм. О, так это сумочка из Арифлейм. Новая, походу. Да, новая сумочка из Арифлейма. Ребят, зацените. Вообще новая абсолютно. Это рублей за 100 купят. Просто балдеж, ребятки, балдеж. Вынос у меня хорошенький. Так, смотрим еще, что тут у меня. О, какая-то там игрушка прикольная. Ух ты, вообще, это же это из сериала Не помню, забыл уже, как называется. Ребят, напишите в комментариях, как этот сериал называется. Популярный был недавно. Ребят, смотрите, какая игрушка. Вообще шикарная, baby girl. Ух ты. Так, ремень. Смотрите, какой ремень интересный. Вообще, как новый. Кожаный, не? Фирма Остин. Размер L. 95 сантиметров в Абхате. Это рублей за 100 можно продать. Он вообще абсолютно целый. Хорошенький ремешок. Просто топ. Ребят, вот это вынос. Ой, полотенечко даже тоже я возьму полотенечко. Тенечко. Обалдеть. Элитный прям вынос у меня. Игрушки. Вообще все хорошее. Надо было прям сразу так пакет загружать на велосипед и увозить. Просто балдеж, ребятки. Нафиг ты все олезешь? Алло. Это мой вынос. То, Это то, что ты нашел на мне тряпки неинтересно. Я тут свои тряпки показал. Дима, сюда. Зачем ты залез? Зачем залез сюда? Куда ты мне шторы на, на мусор все высыпал? Я проверил уже все, чувак. Ты еще думаешь? Первый год живу, что ли? Все проверил. У меня элитный Куда давай, она вся зарыгана Посмотри на нее, на рукава вообще Ой, Ты что с ума сошел? Да, да ну нахуй, чувак Она как с бомжейхи. Я тебе отвечаю. Не надо нахуй а тебе... Сразу вынос с хаты у тебя? О, какая игрушечка вообще классная Че ее выкинули новая? О, нифига себе Дима, а, оно ну выломано Нифига, самодельная пепельница вот такая вот В виде тотема Тотемная пепельница О, очки для болгарочки О, еще игрушечка Грязная, жаль, не купят грязную, наверное О, кот Кот-кот-кот-кот-кот-кот. Кот. Вау, какой кот классный, ребят, посмотрите. Какой крутой кот. Рублей за 100, может, купят. Вот это жалко игрушечку, блин, грязная. Ее, конечно, помыть можно, но люди обычно из-за этого ну, берут прям за копейки. О, смотри, для компьютерного этого кресла-подушечка. Вот это возьмем на продажу. Рублей за 50 купят. У меня что-то тут одни игрушечки, какие-то подушечки. О, о, дверь межкомнатная. Первая. Ой, вторая. Тут две двери межкомнатные. Не для обустройства гаража надо, для стола. Это как столешница пойдет для компьютера. Так, первая дверь есть. Вторая есть. Она уже чем-то. Это чуть другая, но она уже. Блин, материал, конечно, это... Ну, она покрепче вроде, чем твоя. Че, будем забирать их? А как их? Ну, это Ларгус вызывать. Их никак мы не увезем. Это полная биба. Ладно, Дима пока думает, как дверь закрепить на лайбодрон. Я вот это. Как выбирать, Да вот так. Две двери увезем. В общем, увидите, какой стол получится элитный из этих дверей. Но это прям максимальная топ тема для стола. Потому что это вот, по сути, готовая столешница. Только ножки приделать и будет готовый стол. Поэтому такие двери я всегда использую, когда в гараже делаю самопальный стол. Вот, сейчас увидите, как оно получится. Да, дырчик у нас. Давай. И вас тоже. Вон Дима летит в гараж с дверьми. Кое-как прицепили их на резинках. Двери вот эти. Тормозов нет из-за этого, потому что двери на педали стоят. Но все равно как-то вот довезем, я думаю. Как вам, ребят, вот такой тюнинг? Межкомнатные двери едут, вот. ма. едет оно вот. Цепь там тарахтит, пердит, все, но едет. Ребят, мы опять вот дверь везем и мимо помойки проезжаем. Тут телевизор стоит. Эрисон. А чё, давай его заберем, он маленький в гараж. Да. Всякие эти, эти, приставки игровые подключать через вот этот кабель. Я думаю, он рабочий. Давай. Мини телек, Эрисон такой. Не будем на медь разбивать. Да. Ой, собачка кушает, какая милая. Вкусно тебе, пёсель? Вкусно, да? Мы, короче, на складе деловых линий. И Дима Деловой ждет свой новый транспорт электрический. Купил он в Москве велосипед за 80 тысяч вместо электросамоката. Кстати, мне фотки электросамоката мы его прислали. Следующий владелец им доволен. Mm -hmm. Ну, поздравляю его. Ну, ждем нового пациента. Будет Диму возить. Димовоза ждем следующего. Дим, делает ставки. Ну, вот насколько хватит этого велика? Сколько ты на нем откатаешь? но ну, вот в полной мере нормально. Ну, не знаю. Я не знаю состояния АКБ даже его. Ну, как говорят, надо балансировать аккумулятора. Там в реальности... Но ты же взял его за 80 тысяч ушные из Москвы. То есть ты его даже не видел. Но его видел знакомый. Да, но он особо не специалист на самом деле. Он так визуально посмотрел и все. Короче, кот в мешке сейчас он приедет. Он сделал на авито, сколько рама стоит. Сколько? 85 тысяч. Ну, так у тебя же бэушная. Ну ладно, посмотрим, короче, на вот эту бейбу. А то Дима, он на дырчике ездит уже устал. Он там цепь постоянно спадает, там и тросик рвется сцепление. На этом электровелосипеде, как бы ничего не должно, по идее, ломаться, да, а Дима? Ну, да, только... Там гидравлика? Да. Топовая. Пище Магура стоит, кстати. Интересно, посмотрим. Ну, новый транспорт. Вот он, приехал. Да, капец ее заколотили, ой жесть, и вот за это все ты платил за вот такой огроменный короб. Это неправильная обрешетка, обычно не так, вот когда я мотик отправлял давно, ну, там другая контура была. Он еще и включен, включён, Он еще и включенный? Ну вот, э, Дима, лайба интересная, конечно. Но она такая большая, я скажу. Прикольно, прикольно. Но сейчас будем распаковывать. Выглядит неплохо. Давай, Дима, ломай эту бибу. Что-то она очень плохо, ее запаковали. Все шатается. Так ее на бок завалила. Она, наверное, по центру стояла, лайба. Красногорские упаковщики, походу. Слышишь, он тяжелый Жесть, так он как мотоцикл Там еще микрофон О, нам Олег из Москвы топовый подгон сделал Там топовая стойка И павук Дима, ты что, не умеешь гвоздодером работать? Ничего времени Вот и все Это вот так Это вот так Ну, Дим, давай. Главное, на гвоздь не наступи. В нем дохлый акум в этом велике. Аккуратно, крыло. О, капец он здоровенный, длинный такой. Ну, прикольный. Он тяжелый, жесть. Он вообще без тормозов. XC, тут один только тормоз XC, лол. Он один. Балясь. Ну иди вниз. Богу, у меня есть гидравлика, купленная за 400 рублей. Стой. Да. Ну ништяк. Я думаю, эта тема будет покруче да. Димыного дырчика. А ну, Дим, давай сравним с дырчиком. Он длиннее, но плюс-минус все то же самое, потому что на нем находки не перевести.